Ну, слабать, да, я все-таки не лабух, не могу так слета. Лабухи это самые главные музыканты уж. Что... Они может, могут, это вот те, которые ты, башка, напоя а мы сыграем, да. Сейчас современная вся, в основном, вот эта индустрия, она на лабухах и держится. Это, они сейчас пересели за пульты, и они, вот понимаете, сейчас люди как музыку сочиняют, вот у меня друзья сочиняют. Но один еще на гитаре играет, а другой так и на гитаре не играет. Так просто. Напел он на телефон, у него деньги есть, он отдал лабухам. И они ему песню сочиняют из этого. И там такие песни получаются. Сейчас, я я вообще давно не играл, у меня тут струна была сломана, я даже не знаю, что, что вам сыграть-то. Давайте, может, из гребня. Все разлить А пол жизни за кормою И ни с лупой, ни с ружьем Не найти ее следы Самый быстрый самолет Не успеет за тобою А куда деваться мне Я люблю быть там, где ты Вроде глупо так стоять, да и не к месту целоваться. Белым голубем взлететь, только на небе темно. Остается лишь одно — пить вино да любоваться. Если бы не было в тебя, я б ушел давным-давно. Так что хватит запрягать Хватит гнаться за судьбою Хватит по попусту гонять В чистом море корабли Самый быстрый самолет Не успеет за тобою Но когда ты прилетишь я махну тебе земли. Самый быстрый самолет не успеет за тобою, но когда ты прилетишь, я махну тебе земли. Ну как-то так. Сейчас у меня тут свет в глаза, и когда играю. А, тогда вам не видно, да? А вот интересно. Ку, ку ку ку не ну ладно. Не, ну тоже интересно, да? Смотрите, что получается. ку, -ку. Не, не прорепетировал Ну ладно, давайте еще раз В вечерних ресторанах Парижских балаганах В дешевом электрическом районе Всю ночь ломаю руки От ярости и муки и людям что-то жалобно поют, гремят, звенят жазбаны, и злые обезьяны Мне скалят искалеченные рты, а я кривой и пьяный, зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы. А когда наступит утро? Я бреду бульвара сонным, Где в испуге даже дети Убегают от меня. Я усталый старый клоун, Я машу мечом картонным И в лучах моей короны. Звенят гремят джазбаны, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я кривой и пьяный заснул за фортепиано. Под этот дикий гул и торжество. На башне бьют куранты, Уходят музыканты, И елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, Давно затихли речи, И я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елки Тихо спрыгнул Желтый ангел Сказал Морястров бедный Вы устали Вы больны Говорят, что вы В притонах По ночам поете танго Даже в нашем добром Небе Были все Удивлены. И закрыв лицо руками, Я внимал жестокой речи, Утирая фраками слезы, Слезы горя стыда, а в зеленом <смех> догорали божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо тонул. Блин, без репетиции нельзя выступать, как сказал Макорей.